Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивонна, и в этом видео хочу вам рассказать 5 джедайских хитростей в борьбе со страхом. Эти хитрости я взяла из книги «Будь лучшей версии себя» Дэна Вальшмильта. Это книга-мотиватор, то есть она не даст вам каких-то заоблачных знаний, о которых никто нигде никогда не пишет. Вам достаточно прочитать 15-30 минут этой книги, и вы встанете и начнете что-то делать, перестанете прокрастинировать. То есть это книга заряжена на действия. Итак, пять хитростей. Первая хитрость – это контролировать чувства. В тот момент, когда ты понимаешь, что тебе стало страшно, останови этот поток эмоций и проанализируй ситуацию. Почему тебе страшно? Возможно, ты разочарован в том, что это событие вообще тебя ожидает. То есть ты не думала, что вообще это событие произойдет. Возможно, это связано, это страх связан с каким-то событием из прошлого, негативным событием. возможно. Ты никогда просто этого раньше не делала, и поэтому тебе становится страшно. Просто осознание того, откуда берется страх, поможет тебе проанализировать ситуацию и проработать себя, придумать какие-то мыслительные триггеры, которые помогут тебе уменьшить это количество страха. Вторая хитрость – это советуйся с другом. Опять-таки, в тот момент, когда тебе становится страшно или когда тебя обуревают сомнения, просто позвони своему другу и спроси у него, действительно ли мой страх оправдан, не преувеличиваю ли я и стоит ли мне действительно так сильно бояться. Чаще всего, в 99% случаев, твой друг тебя поддержит, подбодрит, убедит тебя в том, что ты зря волнуешься и этот страх уменьшится. Почему я говорю, что страх уменьшится? Потому что очень многие люди, я изучала, я слушала интервью многих успешных людей или читала тоже интервью, успешные люди говорили, что им до сих пор страшно выходить на сцену перед выступлением. Но они научились бороться с этим страхом, они его уменьшают. И чем меньше вот этот вот страх, тем проще его как бы подавить. То есть он будет у тебя всегда возникать, но ты просто перестанешь на него обращать внимание. Тебе будет все проще и проще с ним бороться. Итак, третья хитрость – это сразу начинать делать, как только решилась. Если ты решил, решил завести бизнес, решил создать сайт, решил создать блог или канал, сразу прими какие-либо действия. Например, создай план, что ты будешь делать дальше или выпиши список статей, которые тебе нужно изучить просто запиши свои мысли по этому поводу. Смысл в том, что активность, действия, они просто подавят твой страх, ты перестанешь его замечать, потому что твоих мозговых активностей, ресурсов твоего мозга просто не хватит для того, чтобы и бояться, и делать. Он перенастроится на действие. Четвертое – это тренироваться, настраиваться на позитивный лад и верить в лучшее. Часто мы начинаем бояться, потому что придумываем негативный исход тех или иных событий. И именно э, эти вымышленные события, которые еще даже не произошли, приводят нас в состояние страха. И именно поэтому нужно перестроить свое мышление и начать придумывать полезные, э, приятные, хорошие, события, которые могут произойти в то страшное для вас событие. Пятый пункт. Старайся оценивать все с нейтральной точки зрения. То есть представь себе выступление на сцене. Представь себе, что выходит незнакомый для тебя человек. Ты не знаешь его прошлого, ты не знаешь его будущего, ты никак не связан с этим человеком. Он тебе не друг и не враг. Люди, которые сидят в зале, тоже незнакомые для тебя. Они не хорошие и не плохие. Представь, как этот человек выступает у него происходят какие-то неловкие ситуации. Люди смеются или сочувствуют человеку, но они смеются, если они даже смеются, они смеются не над человеком, а над ситуацией. В общем, смысл в том, чтобы представить себе все это абстрактно, понять, что ничего страшного не происходит, что все вот эти страхи, они связаны больше у тебя с прошлым, с негативным опытом, с тем, что ты знаешь каких-то людей, которые будут участвовать в этом событии. И, кстати, пока я записывала это видео, вспомнила еще один пункт, который не, не представлен в этой книге, но который мне посоветовал один мой коллега. Он сказал, что когда мне страшно, я представляю себе а, это событие и думаю, будет ли оно иметь значение через пять лет. Если через пять лет это событие, а, скорее всего, забудется или вспомнится оно в позитивном ключе. В общем, оно окажется через пять лет неважным, то бояться уже не стоит. Конкретно я применяю э, в своей жизни третью хитрость, четвертую хитрость и полез последнюю, которую я вспомнила. Третью хитрость я сразу делаю, если решилась. Как я это делаю? Например, я узнаю, что мне нужно звонить клиенту, договориться о каком-то в действии или выступает перед большим количеством людей, первая эмоция, которую я испытываю, это страх мне страшно, я начинаю бояться, но потом я сразу же этот страх блокирую, то есть запрещаю себе думать о нем и начинаю размышлять о том, что я буду говорить, записываю это, анализирую, что мне еще сказать, проговариваю у себя это в голове. В общем, настраиваюсь на действия и этот страх, он остается, но становится очень маленьким, незначительным. И четвертый пункт – это нужно настраиваться на позитивный лад и верить в лучшее, но я скорее настраиваюсь не на позитивный лад, а придумываю м, причины, по которым то или иное страшное событие для меня будет полезным, то есть мне будет полезно э, потренироваться в общении с клиентом, мне будет полезно потренироваться в выступлении перед большим количеством людей, это мне добавит опыта в, моем, в моей жизни и в следующий раз мне будет менее страшно. В общем, я придумываю себе такие маленькие полезности, и они меня мотивируют на то, чтобы заглушить свой страх и начать делать. А первый пункт я использую, но я его использую не для того, чтобы... Бороться со страхом, а я использую его, чтобы понять, откуда у меня взялись какие-то негативные эмоции. То есть, если меня что-то раздражает, если я могу отловить, не подаваться эмоциям и отловить это негативное чувство, я стараюсь вспомнить или понять, какое событие из прошлого, из детства, какая привычка могла повлиять на то, что в данной ситуации, в данный момент меня что мне что-то не нравится. И это понимание в первую очередь позволяет мне в будущем а, свести к минимуму а, эти негативные, повторяющиеся негативные эмоции и перестать раздражаться по тому или иному поводу. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Сейчас я вставлю видеофрагменты итогов конкурса, чтобы определить победителя, выслать ему книжку и свяжусь со всеми участниками, чтобы выслать электронную версию книги.